всем добрый день всем кто посетил мою страничку на ютубе добро пожаловать и у нас новый обзор с новым силиконовым мальчиком что я могу сказать он выполнен как обычно из силикона ecoflex 30 но у него есть одна интересная особенность у него глазки полузакрытые глазки тоже стеклянные реснички есть вот, и он как бы полусонный, полусмотрит на вас, в общем, не спит и не бодрствует. Вот, такой вот такая у нас новиночка. Сейчас мы его будем раздевать потихонечку. Ну, так же, как обычно, у него есть функция, он пьет и писает. Я ее показывать не буду, потому что она есть в других видео, с другими куклами ничего не изменилось, все точно так же. пальчики на ручках не в кулачках у, этого, у этой куклы раскрытые вот такие вот пальчики симпатичные когда поднимаете головку лучше поддерживать головка чуть-чуть поворачивается губки открываются, там язычок десенки все как обычно сам малыш мягенький можно так вот глазки открывать тоже века подвижная ножки тоже все тельце гибкое, приятное бархатистое не липкая не требует обработки присыпкой можно купать в ванной вот такой вот малыш у нас Сейчас я его покажу сзади, как он выглядит. Так, переворачиваемся. Вот такой вот мальчик у нас. И такие ножечки есть симпатичные. Ну, в принципе, это все, что я хочу вам рассказать. Скоро новое видео о девочке силиконовой Плэрэбер. Она немножко крупнее. Ожидайте. Пока-пока.